Любите в приятной компании расслабиться и покурить кальян? Многие считают, что это удачная и безвредная альтернатива сигаретам. Но неужели вы никогда не задумывались над тем, чем опасен кальян? Тогда скорее смотрите вот это короткое видео. Кальян — это устройство для курения, которое позволяет подогреть табак углем, пустить дым через воду и вдохнуть этот же дым в себя. Культура курения кальяна пришла к нам Северной Африке и Азии. Не секрет, что на сегодняшний день многие предпочитают курить кальян, нежели сигареты, и считают, что это намного безопаснее. Но сегодня мы откроем для вас все тайны. Начнем с того, что каждый табак, будет ли он в сигаретах или кальяне, содержит никотин, который вызывает сильную зависимость. Чтобы удовлетворить свой никотиновый голод, курильщик кальяна в среднем курит его от 20 до 80 минут. К примеру, во время курения сигарет в среднем можно сделать от 8 до 12 затяжек, а во время курения кальяна от 50 до 200 затяжек, при этом каждая затяжка содержит от 15 сотых литра до 1 литра дыма. Соответственно, в среднем за один сеанс курения кальяна человек вдыхает в себя больше дыма, чем при курении 100 сигарет. Но не только табак в кальяне несет вред для человеческого организма. Не стоит забывать и про не менее опасные угли. Именно при активном дыхании угарного газа, который выделяют угли, случается больше всего отравлений. Угарный газ идет от углей, проходит через чашу с табаком и потом в виде дыма расходится по всему кальяну. Во время затяжки вы вдыхаете в себя не только дым из кальяна, но и угарный газ из углей. И ко всему этому в шлангах кальяна часто встречаются инфекции, к примеру, стафилокок. Поэтому, чтобы обезопасить себя от опасности, надо всегда внимательно относиться к выбору кальяна и внимательно за всем следить. Скорее подписывайся на канал, чтобы знать больше!